Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь портал Вифок Российский голос виртуального автоспорта В записи с знаменитой немецкой трассы Хокенхайм Ринг образца 2001 года Арены 11 этапа онлайн чемпионата Вифок Back in History. И сегодня мы увидим, наверное, очень красивую гонку Гонку на этой трассе Трассе, который в реальной жизни уже... Не существует именно в том виде В каком она представлена Здесь старый Хоккенхайм Хоккенхайм многими Любимый больше чем э, Хоккенхайм Теперешний куда более Интересная трасса Трасса которая по Средней скорости Даже быстрее э, храма скорости Монцы Действительно, прямые здесь все-таки подлиннее, поворотов меньше Хотя, может быть, это так чисто визуально Я не знаю, как, если честно, именно чисто статистические, статистические данные мне неизвестны Но трасса длиннее, чем в Монсе Это комбинация длинных прямых, медленных шикан и средних поворотов на стадионе В принципе, стадион с тех пор не изменился ну и плавно пора уже переходить к стартовой решетке Ну и сначала вот здесь так новые, скажем так, примочки, телекартинки Стараюсь сделать так, чтобы было похоже на настоящие записи гонок того времени Сейчас даже вот вам покажут сейчас схему этой трассы чтобы было понятно о какой трассе идет речь если кто не понял ну и вот после этого мы уже все таки непосредственно начнем говорить о стартовой решетке В чемпионате равная физика, значение это никакого не имеет, но, может быть, любителям статистики будет известен факт, что в первой же гонке шин Мишлен в этом чемпионате представителю этих шинников удается взять Пол. Речь идет о Ягуаре Евгения Баринова, который будет стартовать с первой позиции. Прямо вслед за ним в бой уйдет Алексей Апарин, который традиционно представляет команду West McLaren Mercedes. Второй ряд полностью занимают представители Феррарик на этот раз это Юрий Воронов на третьем месте и Дмитрий Загоруйко оба этих пилота занимают свои места достаточно неожиданно, так как Юрий Воронов вполне мог быть быстрее на практике показывал куда более высокое время, но значит видимо какие-то неудачи что-то не сложилось, а Дмитрий Загоруйко напротив неожиданность положительная ибо он обогнал стартующего с пятого места Богдана Холошевского на заобер Петронас. а дело все в том, что Халашевский Показывал необычайно низкую форму в квалификации и практике Но связывал это с тем, что просто не умеет готовиться именно к этой трассе Но в то же время в гонке обещал исправиться Посмотрим Компанию по, третьей, по третьему стартовому ряду Холошевскому составит напарник Баринова Александр Ушанов Который, в общем-то, после одной гонки в Монако, в Эрузе Вернулся в строй бывшего Стюарта, за который ездил ранее, а именно в Ягуар Четвертый ряд открывает на Бенетоне Антон Плешков, последняя гонка Бенетона в нашем чемпионате Далее это будет уже Рно, если конечно будет, ну по крайней мере в принципе это вообще есть зарегистрированные места Просто не факт, что будет именно в следующей гонке во Франции Составит компанию Антону Глеб Воронин, который... В этой гонке представляет интересы команды BMW Williams. Далее стартует Алексей Ермаков, победитель прошлой гонки, немного много ни мало. Напарник Алексея Парина по Макларену. Следом за ним в бой уйдет Александр Алешин, вновь на эр -Розе. Далее у нас стартует Артур Бореев Артур Бореев, которому организаторы все-таки разрешили выйти на старт с испытательным сроком Напомню, после того, как он вынес очень много соперников на старте гонки в Хересе Ему дали дисквалификацию до конца чемпионата, которую подпозже заменили на дисквалификацию до осени Если какие-то похожие поступки проступки будут повторяться в исполнении Артура Бореева Его дисквалифицируется чемпионата окончания но я думаю он не будет этого допускать и будет ехать аккуратно Компанию по стартовому ряду ему составит напарник Алешина Дмитрий Киселев Тоже второй пилот команды «Эрос» И последним, и не только последним, но еще из боксов Стартовать будет Виктор Каменнов, который вернулся в чемпионат Правда, неизвестно пока, насколько, временно ли или окончательно Поедет он в этой гонке за Вильямс За Вильямс и, как я уже сказал, будет стартовать из боксов Поскольку на квалификации субботний он не присутствовал Да, вот Трасса, финишная черта глазами Евгения Баринова. И сейчас будет старт, уже достаточно быстро. Сейчас гонка должна принять старт. У нас как минимум целых шесть претендентов на победу. Так что гонка обещает быть интересной. Пошла гонка. Холошевский стартует лучше Воронова, но заходит по внешней траектории. А парень не смог атаковать. Баринова тот уходит вперед. И как палил полет Егуары Феррари. Там точно был, значит, Ушанов сходит и чьей-то Феррари. Давайте смотреть. Холошевский атакует одну из Феррари, но чья там Феррари просто непонятно. А, да, вот Егуар, а Плешков также остался в первом повороте Лишился переднего антикрыла, но вроде бы у него получается Вернуться на трассу, хоть и медленно Это, да, только что сошедший Егуар, Вильямс, Вильямс, чей же это? Непонятно Вильямс и Феррари, но чья? К сожалению, Юрия Воронова а Вильямс, а Вильямс Виктора Каменова Он что же, даже из боксов не смог стартовать? К сожалению, гонка потеряла как минимум Двух претендентов на победу Очень обидно, давайте посмотрим повтор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 Крыло он потерял намного раньше, Плешков, вы сами сейчас все видели, но в стену-то его как раз воткнул кто-то другой. Там был явно один из Эроузов, скорее всего, а... Алешин, хотя это мог быть и вполне Дмитрий Киселев. Итак, теперь смотрим гонку уже, собственно, без повторов. Евгений Баринов по-прежнему лидирует Ух ты, борьба Глеба Воронина и Холошевского. Ну ладно Холошевский. но Воронин-то как прорвался И это они уже на стадионе И Холошевский атакует даже с контактами там явно А четвертым идет Ермаков Ермаков, ну там, наверное, и даже на пятом месте Артур Бореев Это, простите, вот здесь не могу определить Шлем-то, судя по всему, Ферстаппина Чтобы сразу запомнить, Дмитрий Киселев, значит а, да, а это Александр Алешин Все, теперь я запомню, кто где И а оба Эролза сейчас будет атаковать Алексей Апарин Но непонятно, почему он провалился А больше всех провалился Дмитрий Загоруйко а, Ну, если не считать, конечно, тех, кто поучаствовал в завале Ибо Антон Плешков все еще возвращается в боксы без переднего антикрыла Хотя, конечно, с учетом того, что большинство прямых Ему это достаточно... Не так уж медленно он делал Но прямых-то он разгонялся Абсолютно вот, наверное, одна из загадок старта Почему не стартовал Виктор Каменов, мне абсолютно это непонятно Может быть, после, может быть и потом я вам об этом расскажу Как рассказать, знаете, я тут сразу вспомнил о долгах Холошевский я видел, обогнал Воронина То, о чем стоит рассказать, пожалуй, то все-таки, может быть, если кто-то не в курсе Кто-то не участвует в самом чемпионате не следит за этим за ходом событий Халаше... Ну да, вы поняли, я хочу рассказать о Халашевском И том, что его ждало после Гран-при Монако 2000 года Его все-таки дисквалифицировали Он принял это решение отчасти сам, но отчасти на этом настоял опарин Сделано это было больше даже не для того, чтобы сделать наказание жестким А для того, чтобы этот инцидент -то печальный с лагом, когда он вынес опарина В общем-то, не специально для того, чтобы это не отразилось на чемпионате, было сделано. Таким образом, равенство очков сохранилось. Очень близко идут четыре пилота в чемпионате Опарин а Холошевский воронов И за счет своей победы в Монако подобравшийся Ермаков А если, кстати, эту дисквалификацию считать в, офици... в официальные результаты гонки То вообще новый рекорд Монако Даже не гран-при 96 -го года а У нас, наша 2000-го абсолютно рекорд Всего две машины тогда, получается, добралось до финиша Ну, это по официальному протоколу Полу. А так, конечно, Халашевский-то он все-таки доехал, мы помним, и на пресс-конференцию пилотов обязательно лучший тройки допущен был, как обладатель второго места. Значит, вижу, что парень разобрался с одним из Роузов, причем разобрался с Киселевым, Алешин его обогнал. И далее то же самое пытается с Киселевым проделать Дмитрий Загоруйка. Посмотрим сейчас. И там... Нет, это был просто дым от торможения Я уж подумал, кто-то вылетел Едва не занесло в, в, в ходе поворот Киселёва у него явно проблемы на входе в эти шиканы Даже вот так вот по траве борьба Но нет, вот как раз этот выход на траву стоил Определённые потери скорости Дмитрию Загоруйко А вообще старт для Феррари провальный Ибо э, как раз все таки по судя Ух, контактная борьба выносит на антикад Но самого разворачивает Киселёва... Э, Ибо все-таки по результатам практик Все-таки считалось, что быстрее всех как раз на этой трассе Воронов Но, к сожалению, мы его уже потеряли А Парин разобрался со вторым Эролзом Разобрался с Александром Алешиным И следующим претендентом на обгон его исполнения является Артур Бореев на Минарде Посмотрим, что из этого, собственно, получится Ермаков, по-моему, пятый Четвертый Воронин нет, Воронин тогда третий, а Ермаков четвертый, потому что Холошевский второй, и подбирается ли он к, э, к Баринову, мне интересно. По идее, если судить по квалификации, подбираться он к нему не должен, но все-таки обещал исправиться, обещал потратить время между квалификацией и гонкой как раз на подготовку э, Холошевский. Посмотрим. Вполне может быть он сейчас поборется Конечно, есть еще такое в этом, в этом уравнении Есть еще переменные в виде опарина Потому что, да, он сейчас скатился вниз Но ведь он вернется достаточно быстро И он разобрался с, с Бореевым, он его обогнал А Загоруйка обошел оба и Роуза Почему? Потому что проблему у Алешина и вновь выходит вперед алёшина Киселев. И куда хуже его и его напарник, собственно, обогнал. Его обогнал Плешков, Антон Плешков. И какие-то проблемы, похоже, на стадионе. Ну, за этим еще можно посмотреть, там далее, как говорится, увидим. Из сошедших на сервере остался только Юрий Воронов, но это исключительно потому, что он сервер этих соревнований. А, да, позволили вернуться Виктору Каменнову Но, конечно, к должности сервера его вновь не допустили Почему я говорю «позволили»? Потому что там был... Ну, скандалом я бы это не назвал, но достаточно неприятная ситуация Я даже очень плохо помню, на какой минуту гонки Но, по-моему, это было в Барселоне, когда квалификации просто... Это был лак сейчас Когда просто квалификации не было с сервера И его просто каменно просто появился в последний момент City of Heidelberg. The high-speed Hockenheim circuit consists of two very distinct sections. The outer section that runs through the sprawling pine forests combines huge straights with Whilst the... В общем там получилась достаточно неприятная история. По-моему, как-то начинаются у нас опять уже эти традиционные подрывы картинки, которые связаны с плохим качеством повторов. Но, к сожалению, от меня это не зависит. Да, да, очевидно, уже лаги просто идут. Обидно, потому что до этого, в общем-то, все было нормально. На третьем месте по-прежнему держится Глеб Воронин. И это очень неплохой для него результат. Мы помним, он ехал третьим... Вот очередные лаги. Мы помним, он ехал третьим в Донингтоне, когда был напарником Холошевского, но к середине дистанции, увы, сошел. Посмотрим, удастся ли ему доехать до финиша в этот раз. На четвертом месте Ермаков по-прежнему. На пятом по-прежнему Артур Бореев на Минарде И Алексей Апарин атакует один из Эролзов Но, к сожалению, мы не можем корректно все это увидеть Потому что очень плохое качество... Здесь плохое в этом районе качество повтора Я имею в этом районе по времени А там уже и Дмитрий Загоруйка разделался с одним из Эролзов Обогнал сейчас опарина Алешина Да, Алешина Тогда как Загоруйка, значит.. Что и Загоруйка обогнал Алешина? Нет. Загоруйка как раз идет за Алешиным, а за Загоруйка, в свою очередь, идет Дмитрий Киселев. За ними, за всеми идет Антон Плешков, и пелитон сейчас замыкает именно. Первым по-прежнему идет Евгений Баринов, но, по-моему, к Холошевскому он начинает приближаться. Ой, то есть, простите, наоборот, Холошевский начинает приближаться к Баринову. Посмотрим от Холошевского, честно говоря, в исполнении Холошевского это немного удивительно, учитывая его вчерашнюю форму в квалификации. В общем, посмотрим, чем это может закончиться. А здесь нам показывает повтор, как Алексей Апарин обгонял Алешину да, здесь есть подергивание из Ну, из-за того, что плохого качества, из того, что плохого качества повтор, но, в принципе, мы видим, что да, довольно замедленная съемка. Да, вот поддергивание со стороны Роуза. Здесь, конечно, они на самом деле такими не были. Не очень точно отображается его движение. И Алексей Парина тоже. Но здесь мы видим, что на этой прямой постепенно он его. Обошел. Однако уже после того момента Алексей Парина обогнал еще и Артура Бареева на Минарде. Вот, собственно, которого мы сейчас и видим. А, Загоруйка также расправился с Алешином. Видимо, испытывают какие-то проблемы пилоты Роуза. Подождите, это даже не... Алешин это Киселев. А Алешина еще обогнал и Плешков. Так что вот, как видите, действительно большие проблемы у второго пилота команды Рос. Ну хотя нет, это я, наверное, может быть, неправильно сказал. Первый-второй. Здесь все-таки такого четкого деления нету в данной гонке. И Алёшин у нас теперь становится самым последним из тех, кто вообще на трассе. Пока не настолько Холошевский близко к Баринову. Хотя видно, что все-таки Евгений пока немножко позволяет Холошевскому приближаться. еще на третьем месте идет э, Глеб Воронин, но на четвертом, как мы знаем, уже ух ты, на четвертом уже опарен видимо он опередил своего напарника да, действительно был обгон хотя на самом деле Ермаков могут пропустить э, в принципе давайте может быть посмотрим повтор да нет Нормальный обгон Никто никого не пропускал Ибо они даже потолкаться там успели Так что нет, это не был простой пропуск Но к ним еще и загоройка к АБМ приближается вот что интересно Все-таки, наверное Юрий Воронов-то какими-нибудь настройками болиды так и поделился Чтобы загоройка догонял обоих Макларенов это очень интересно да и посмотрите Алешин обогнал Плешкова но уж больно серьезное серьезное преимущество может быть Плешков был в боксах это выглядит все таки такая версия звучит по правду правдоподолгим а нет простите там же был Киселев Алешин то как раз позади да, все правильно. Вот здесь, мне кажется, Баринов э, немножко опять оторвался от преследующего его заубера. Да, вот с этими маши... э, вот с этими лагами очень тяжело объективно смотреть на эту борьбу. Очень немногие машины здесь отображаются корректно. Вот даже посмотрите, едет Вроде бы нормальная Глеб вороне но колеса у него повернуты Вправо, это абсолютно неправильно А парень-то как сразу оторвался-то от Ермакова Да, разница здесь, конечно Ощутим О, а загоруйка еще обогнал Тоже обогнал Ермакова Тоже, может быть, стоит посмотреть повтор да, вот здесь не очень хорошее качество повтора. О, вот, да, вот этот. Вот это. И все, и он уже здесь впереди. То есть, абсолютно непонятно. Может быть, просто замедлился на прямой старт-финиш. Да, тут такой вывод сделать нельзя. К сожалению, залага этот повтор мы не смогли увидеть корректно. И вот сейчас за в третье шикание. И ошибается она. Да, здесь очень плохо отображается, но видно что он ошибается на антикате, и вновь его проходит э, Ермаков. Таким образом, недолго Дмитрий же да, э, красовался на шестом месте. С другой стороны, вот мне пока что не особо понятно, куда у нас делся Артур Бореев. Неужели сошел? Да, у нас, похоже, сошел все-таки Артур Бореев, потому что, вот видите, я прощелкиваю обзор вот каждого, видно на каждого пилота, и я его здесь не вижу. Может быть, какая-то авария самостоятельно совершенная, скажем так. А может быть какой-то. какие-то неполадки в интернет-соединении. Так что здесь это пока все не очень нам понятно. Смотрите, вот э, едут э, э, простите, Баринов и Холошевский. вот как-то был слышен звук болида намного ближе к камере. Значит, они догоняют кругового, да, там Алешин на Эрозе. Вот, э, да, не очень корректно отображаются Баринов и Хлашевский, но тем не менее, вот, как бы, давайте все таки на это посмотрим. Да, вот здесь рваная картинка, но тем не менее, давайте посмотрим, будет, у, про, у, простите, удастся ли паре лидеров э, нормально без проблем обогнать кругового на эроузе. Да, к сожалению, вот эти проблемы с повтором я боюсь сегодня принесут нам массу проблем. Я имею в виду, конечно, то, что мы больше быть не увидим борьбы вы знаете как ты исчез впереди Эроус а он же не мог так сильно оторваться нет он там я вот как раз хотел сказать что он исчез может быть заехал в боксы но нет он там присутствует так да барина пока не позволяет Холошевскому сильно приближаться так что здесь для него все в порядке да а вот что это а, ну так, Евгений вылетел. У нас новый лидер гонки. Лидер гонки Богдан Халашевский на Заубере. Ну что ж, думаю, не стоит смотреть повтор, потому что вы все сами прекрасно видели. Не, я этот момент не упустил. А, и вот теперь Евгений Баринов вынужден перейти, поменяться с позиции Нисхлашевски. И перейти, так сказать, в, в кроли догоняющего. А, Глеб Воронин все еще третий, но к нему просто бульдозерным движением приближается э, Алексей Апарин на своем Маклароне. Да, вот собственно с камерой Апарина мы видим уже и самого э, Воронина, так что недолго, возможно пилоту бмв видимся остается почивать на лаврах третьего места. И вот тем более мы видим, что у него проблемы на торможении. Да, картинка может быть немножко рваные лаги, но, с другой стороны, как раз Глеб Воронин, на удивление, корректно отображается. И э, вот этот дым, оставляющий себя болит при неправильном торможении с блокировкой, уж он-то тут не мог взяться из ниоткуда. Если повтор так показывается, значит, действительно, этот дым был. То есть, теряет скорость э, в определенных моментах. И как, как быстро уже опарин к нему подобрался. Да, опять же, некорректная картинка, но давайте посмотрим, может быть, мы увидим обгон. А у, а у Воронина Проблемы либо с тормозами Либо просто со стилем торможения Может быть как-то Неправильная настройка Неподходящий стиль торможения Пилота Не знаю, может быть вам При отсутствии нормальной картинки Как-то без разницы, но мне вот кажется Что все-таки э -э все-таки опарин сейчас Я имею в виду картинка, показывающая нам опарина Передает его движение как бы Мне кажется, все-таки получше, чем, скажем, 5 минут назад Есть надежда, что действительно по ходу гонки Все это будет улучшаться Хотя, кто знает, и атака сейчас, по-моему, будет Здесь невозможно посмотреть, как дергается Но это, опять же Да, все-таки пройдет оно вот сейчас Нет, Глеб не сдается может быть, даже я рискну предположить, что... Э особенно если уж он доедет до финиша, это так и будет. Это будет лучшая угонка. Э -э да, там был там где он тоже третьим ехал, но, с другой стороны, все-таки там он до финиша, ему добраться не удалось. значит, что же? Да, вытесняет опарину на траву. Здесь поворот ЗАГС не подходит для обгонов, по крайней мере. Не в этом случае И э, Глеб сопротивляется Не дается Ну и что будет здесь? Атака, да, в принципе, должна быть А парень, вообще-то Ну, в гонке я не знаю, как будет Потому что все-таки в гонке э, Немножко другие скорости Потому что Немного всегда, по крайней мере, те пилоты, которые хотят добраться до финиша Они всегда вынуждены э, немножко сбавлять ресурс, э, мощность своего мотора Для того, чтобы сберечь его ресурсы И вот борьба какая-то, смотрите э, И здесь я не знаю, как поступил бы с двигателем опарин в данном случае Что он сделал, но э, вообще-то на квалификации Опарин был быстрейшим пилотом по максимальной скорости на голову просто превосходил своих конкурентов. Там была просто огромная скорость в районе, если меня не изменяет память. 350-360 км в час на этих прямых. Сейчас конечно, уже в любом случае такой скорости не развить. Хотя потому что машин под э, ну, по пробку может быть нет, но заправлена. Заправлена машина. И вот уже целый круг, по-моему, с этого места Действительно, мы наблюдаем эту борьбу И вот что сейчас получится ли? Обгон? Нет Здесь все таки этот поворот ходит лучше И что, вновь на траву? Нет Нет, знаете, поторопился я, когда сказал, что картинка стала лучше На самом деле, она действительно изменилась Но лишь для того, чтобы потом вновь вернуться к старому Хочется, конечно, переключить на что-то другое, но борьба интересная. Несмотря на то, что и видим, мы ее некорректно. Что, по внутренней стороне? Проходит. Бог в бок первый поворот проходит, но, видимо, Воронин не сдается. Нет, все-таки вынужден, похоже, уступить. Да, а парень быстрее напрямую. Поскольку просто менять траекторию многократно на прямых нельзя, то все-таки. Их, Что, опять? Опять. А, он разворачивает опарина. Вот опять же, вот он вроде бы крутанул Жука. А мы этого не увидели. Вообще-то Воронин. А, ну да, здесь он действительно по правилам пропускает. Да, все правильно. Значит, все-таки Апарин у нас выиграл позицию за счет этого. Ну что ж, досадно, что произошло все именно таким образом. С другой стороны, все честно. Да, если ты выносишь соперника обязан его после этого пропустить. По крайней мере, если ты выносишь его э, когда ты сам в вот такую же позицию, а все-таки Воронин это уже у него была контратака, а не оборона. За ними, да, за ними есть Загоруйка, который расправился с Киселевым. И да, теперь он... Ой, а, ну то есть, да, с Киселевым он давно расправился, но он повторно обогнал Ермакова. Вот этого мы, наверное, не увидели. Да, он его обогнал сначала, потом был разворот Киселев у нас тут На седьмой, если не ошибаюсь, позиции Да, я не ошибаюсь Седьмая позиция На восьмом едет э, Плешков И на круг его сейчас, вот я точно видел на круг Его готовится обогнать Флашевский, который Не только не подпускает к себе Баринова Но и э, еще и э, умудряется от него потихонечку По чуть-чуть отрываться Флашевский э, да, он. Сейчас скоро будет обгонять Плешкова на кругу. Посмотрите, мы здесь ели. Я не знаю, видите ли вы, потому что все-таки в исходном видео, может быть, качество будет не такое, каким его вижу сейчас я. Общее качество картинки. Не знаю, где ли вы, но вот я-то точно вижу, что там гор уже просто маленькая точка. Но здесь, да, здесь, конечно, он приблизился. В этой шикане немножко, но все равно. Как-то покорей к ней Смотрите, стала картинка Холошевского и Баринова. Может быть. Нет, с парнем он -то я точно не прав. А вот у Хлощенко, да хотя нет, почему лучше, лучше. Вот было бы так, еще улучшалось в течение всей гонки, было бы вообще замечательно. А третий, да, по-прежнему Алексей опарин и пока переди никого нет, как и позади, потому что там, наверное, он уже все-таки отрывается от, либо Воронина и действительно, к Воронину еще и приближается Загоруйка. В принципе, если Воронина сейчас не будет. Воронин не будет допускать ошибок кого нигде не развет, то я полагаю, что не думаю, что вот этот обгон состоится так уж быстро, если состоится вообще. Все-таки Воронин достаточно упорно сопротивлялся атакам Алексея Опарина. Так что я думаю. что он также будет сопротивляться и Задоройка. А потому, в принципе, можно ненадолго отвлечься, чтобы потом сюда вернуться к этой борьбе Ермаков едет в одиночестве Относительно, потому что вот эта связка с Загоруйко в вороне Она где-то секундах в 10-15 впереди него Ну, отставание, конечно, Киселева от, от Ермакова просто чудовищное Там чуть ли не целый сектор а, Да, похоже, Плешков без проблем пропускает обоих лидирующих пилотов и Холошевского на Залбере, и э, Баринова на Ягуаре. Да, здесь, видимо, проблем не возникает. Вообще трудно сказать, будет ли Баринов сейчас атаковать за лидерство Холошевского, потому что, общем, да, мы помним, там была борьба в, в Буэнос-Айресе, но кончилась она тем, что, да, может быть, он уверенно лидировал Баринов, но э, тормоза не выдержали. То есть здесь о чем речь? Либо слишком уж беспощадный тормозан стиль пилотирования, либо э, неправильная настройка тормозов. И так или иначе делаем вывод о том, что, в принципе, имеется такая склонность, Евгения не очень-то бережет тормоза. И здесь тормоза вообще важны как никогда, э, потому что здесь постоянно длинные прямые с жесткими торможениями перед шиканами. Тормоза изнашиваются намного сильнее, чем... Ну, может быть, не то, чтобы этот самый высокий взнос, но он наравне с такими трассами, как Херес, Монца, Канада, что там сейчас еще из современного, Бахрейн, даже вот недавно Сингапур, где были проблемы с тормозами у некоторых пилотов, я имею в виду, в реальной Формуле 1. Но не будем, собственно, об этом. Это. Алешин, да, это Алешин это сейчас последний пилот на трассе. Единственный пилот, который едет позади Плешкова. Да, это Юрий Воронов, но он в сервер этих соревнований. А вот как раз Дмитрий Киселева там сейчас, по-моему, будет атаковать Холошевский, в смысле, атаковать на круг. Баринов не очень-то и далеко. Да, он. Может быть, пока ему не особо удается приближаться к Холошевскому, но то, что он не отстает, это точно. К ним приближается, в принципе, опарин, но он приближается медленно, потому что... Даже нет, не медленно, просто уж там слишком много он успел проиграть. А Загоруйка расправился, к сожалению, мы это пропустили. Загоруйка расправился с э -э Ворониным, но все-таки повтор-то посмотреть надо. Сейчас я включу, мы посмотрим на этот обгон. Да, вот это место. Ну нет, здесь просто, наверное, в этом повороте вороне ошибся. Да, я просто замедлился. Как-то может быть резина изнашивается. И вот, собственно, за горой кого без проблем обошел. Так, а тут-то что делается? Ермаков что, пропустил Эроуза? Да быть не может. Это круговой. Конечно, да. Вот, да, действительно, вот прямое движение потому что я сказал, да, я уж подумал, здесь какая-то борьба, а что Ермаков проиграл какие-то позиции. Нет. И тут такого сказать, наверное, все-таки пока нельзя. Да, вот здесь все-таки получше намного стала картинка. Я имею в виду качество повтора. Да, намного лучше по сравнению с тем, что был 10 минут назад, значит, тенденция есть. Будем надеяться, что дальше мы смотрим. Сможем уже спокойно смотреть. Без вот этих. Вот посмотрите, где опарин Вот где. Группа лидеров. И где опарин? опарин к ним приближается, но, как я уже говорил, слишком много он до этого проиграл. А Загоройка четвертый, к сожалению, не могу пока сказать, удается ли ему приблизиться к Макларону Алексея Опарина, но, в принципе, можно все равно его рассматривать как претендента на э, подиум в этой гонке. Вот Глеб Воронин, в принципе, да, пятое место. Далеко не самое лучшее, учитывая, что поначалу-то он шел... А, вот, посмотрите, здесь э, я заметил, случайно, в первом повороте, что... В принципе, тормоза раскалены, это то, о чем я говорил. Они красные, потому что нагреты до чудовищной температуры. Вот только я не знаю сейчас, как это трактовать. Может быть... Да нет, вот как раз у Ермакова-то тормоза холодные. И, может быть, как раз я говорил, что проблемы с торможением у э, Глеба Воронина. Так что, он, наверное, за это он и проиграл позиции. Да, вот здесь все-таки нет, они были уже не такими, но все же горячими. И вот мы как раз это видели. Вот наиболее корректно из всех отображается Антон Плешков, но я вам чисто по секрету скажу, что на самом деле именно с его повтора мы смотрим эту гонку, собственно, поэтому это единственная причина такой корректности. Но, к сожалению, повтор сервера оказался непригодным, какой-то, может быть, глюк произошел в записи, там, конечно, повтор был намного качественнее, но, к сожалению, он буквально через 10 минут после начала гонки обрывался. Непонятно просто по какой причине И весил он, конечно, почти 10 раз меньше, чем повтор, который мы смотрим сейчас Ермаков обогнал Алешина, но при этом не так уж и далеко от него успел их, Ух ты! Вот мы сейчас какую борьбу едва не пропустили Потому что нет, здесь пока обгонов нет, но Баринов, ох, как серьезно приблизился к... Клашевскому здесь есть на что посмотреть, сейчас ненадолго прервемся, я имею в виду именно от этой борьбы, никакой рекламы естественно быть не может, от этой борьбы немножко сейчас отвлечемся, да, на секунду, чтобы посмотреть вот где опарин, где Загоруйка, где остальные пилоты, Загоруйка пока не сильно оторвался от Воронина, отрыв конечно есть, но не сильный, а, да, вот здесь, а теперь вот надо продолжить Посмотрите, потому что, видимо, какие-то.. Либо, либо Баринов все-таки нашел в себе силы активизироваться и поднять темп, либо у Холошевского начинают возникать проблемы. М -м, так что.. Сейчас, пока наше внимание будет приковано сюда, и будет борьба достаточно интересная. все-таки борьба не будем забывать за лидерство в гонке. Здесь у меня впечатление, что это либо опять же некорректное соображения, либо уж. Слишком скоростью выше у барина. Ну что? Ух ты, сейчас будет обгон. Нет, пока обошлось, но интересно. Уж вы извините, конечно, я понимаю, что такие моменты может быть интереснее смотреть на... с бортовых камер Но сейчас как-то, э -э, считаю, не стоит этого делать Потому что как-то картинка, опять же, упала в корректности Хотя вот, в общем-то, мы видели у Баринова тоже тормоза Ну, Впрочем, об этом говорили -да. Что с тормозами-то как раз иногда бывают нелады может быть, в Хересе что-то подобное случилось, но мы не знаем, там Бореев постарался. Кстати, Бареев, которому все-таки разрешили выйти на старт этой и последующих гонок, что называется, оставили с испытательным сроком. Ну, те, кто смотрел Херес, вы, конечно, помните. Так что вот там-то как раз именно вот этот маневр Бареева не дал. Возможность выступить Евгению Баринову, а вообще Евгений Баринов, можно сказать, такой пилот, который, конечно, выступал далеко не в в гонках, это ведь его только третья гонка. Он там еще пропускал две, я имею в виду, конечно, Сильверстоун и Монако, но вот три гонки, в которых он участвовал, Херес, хотя это можно, вряд ли можно назвать участием, скорее участием в гран-при, но не в гонке. Буэнос-Айрес и вот этот Хоккенхайм, и во всех трех он занимал полпозиции, как ни странно. И кого-то из круговых они там догоняют. кто же это у нас может быть? Да, это вновь Алёшин, как и несколькими кругами ранее, такое уже у нас было. Собственно, давайте посмотрим, пропустит ли он... Ну, ну там вообще Баринов приблизился, конечно. Там... Просто борьба уже. Непосредственно борьба за победу в гонке. После такого относительного перемирия... Борьба, это надо заметить, не шуточная. Сколько у нас тут прошло? Да, уже близко к середине гонки. Так, Алексей Апарин все еще третий, и на самом деле существенно приближается он. Да, там мы говорили... У... Ух, я подумал, уже занесло. Я подумал, блокировка всех четырех колес, вылетел за горойка, но на самом деле он едет и отрывается, отрывал. Ух, как уже он оторвался от Воронина. Правда, вот к Воронину не приблизился. А вот здесь еще одна атака, у нас здесь Плешков догнал вот Киселева. Тоже может быть борьба. Здесь... но ну, все-таки борьба-то за лидерство поинтереснее. Давайте посмотрим. Нет, все-таки, наверное, из-за этого кругового немножко баринов отдалился. Так что... Так, а это что? А, ну это некорректное изображение. Загоройка на пидстопе. Обгонит ли его Воронин? Нет, не обгонит. Загоройка оторвался мощно, стремительно. Здесь ничего не выйдет. Да, вот, он уже покидает пиквейн. Ничего не получится. <свистрирует> mm, да с другой, с другой стороны не особо-то и близко был там, так, так что здесь тоже может быть атаки особо не будет ух ты как выносят Баринова да, вот сейчас в этой борьбе <свистрирует> <свистрирует> может быть это было не генеральное сражение но Скажем так, Халашевский получает небольшую передышку. В принципе, Баринов сейчас ехал, ну, по крайней мере, до этого, до этого вылета в ЗАГС. В повороте ЗАГС он ехал чуть быстрее, Баринов, но... Кто его знает, как теперь получится. Может быть, машина получила повреждение И достаточно существенно, а теперь приблизился... Так что, может быть, э, да, там был инцидент, когда Воронин оттолкнул Опарина на первом круге. Но, по-моему, здесь Опарина списывается счетов рановато. Может быть, может быть, пилот Макларена сможет еще вмешаться в борьбу за победу в этой гонке. Ну что ж, да, мы уже видели борьбу, но я имею в виду за победу. Но пока, я думаю, это еще далеко не все. Пока такое небольшое перемирие. Точнее, ну... Нет, скорее затишье Пока все за, за, как бы за Такое небольшое затишье Вот-вот будет генеральное сражение А здесь, э, собственно, что у нас произошло Тут у нас э, Дмитрий Киселев Вот только сам ли он Или Плешков, так сказать, помог Вот давайте посмотрим повтор Итак, вот этот момент, первая шикана Да ну нет, конечно сам Это он на антикате так Перенервничал Перестарался Дмитрий Киселев. Ну что ж Теперь оба пилота Эролза замыкают а, перитон Да, вот там Киселев за Плешковым А, собственно, Плешков У нас на каком-нибудь переместе? На седьмом То есть, да а, У нас тут а, Эролза замыкает пелетон, но, по крайней мере, один из них Сможет получить очки а, а может быть и оба, если будут еще какие-то сходы с дистанции. А, да, тут вот здесь, конечно, существенное отставание. Теперь после того вылета. Ну, Холошевский Ермакова на круг обгоняет. Вот этого я, если честно, не ожидал. А, может быть, Ермаков был в боксах. А вот, справедливости ради, стоит еще раз отметить, пожалуй, что Опарин у нас только пока что начинает становиться главным нет, нет, не главным, ни в коем случае это делает сейчас халашистом, но Морфин у нас превращается в претендента на победу да, все-таки трасса не такая живописная, может быть как Монако, наверное не самый подходящий ракурс кстати, тоже никого нет может быть вот так Так, Дмитрий Загоройко, ну да, здесь вы видите, картинка не совсем корректна, хотя, конечно, уже лучше. А, да, он обогнал намного уже, тут, хотя нет, тут секунд 5 на самом деле, может даже меньше Либо Воронина, так что здесь я не думаю, что такой уж прямо конец борьбы. Да, простите, я просто немножко запутался, кто где, в каком повороте из этих двух пилотов. Да, вот во второй шикане сейчас. Дмитрий Загоруйко. А вот только Воронинг не подъезжает. Здесь, в принципе, тоже не все закончено далеко. О, Киселёв Киселев еще раз ошибается и уже теперь окончательно отпускает Плешкова. Алешин сейчас будет пропускать на круг. Кого? Пропускать на круг? Апарина, да. Ну да, здесь просто колоссальное преимущество по максимальной скорости и просто обогнал как стоячего. Уж мне простите за этот силогизм. Так, а вот Ермаков, вот что-то он уже давно едет впереди Холошевского. А как-то он вообще не пропускает. Может быть уже, всё-таки пора пропустить? Давайте вот посмотрим. Что-то вот мне это не совсем нравится. Нет, все-таки здесь все, все нормально пропускает. А где у нас Баринов? Баринов уже недалеко, он все-таки приближается после То, того вылета в повороте в Вообще стоит заметить, что, ну, как бы, да, не все гонки, про, вот, которые комментируются, их, вот, скажем так, релиз вот, это, вот этих записей с комментариями происходит намного позже, чем сами гонки. Наиболее интенсивная запись у вас летом. А вообще, просто там был такой момент, что когда проводилась запись Фереса 1997 -го года, да, намного позднее, чем сама гонка, и вот там-то только первый раз увидели, что Ермаков там активно срезал шиканы, пропускает Баринова. Да, все правильно. И вот потом, а в этот момент еще такой был момент, когда, скажем так, Ермаков достаточно продолжительное время не появлялся на форуме, и вот да, потом все-таки он появился через некоторое время, вот как раз во время уже записи этого этапа, собственно, поэтому я переговорю. И, и да, сказал, что э, слезал намеренно, но сказал, что не особо он рассчитывал на успех в борьбе. Э, и все равно он это делал потому, что трас не ожидал, что тогда на этом будет сконцентрировано внимание, ибо клонка, конечно, заметно тогда потеряла в интересе. Э, после вот этого массового завала в первом повороте Забавная картинка, вы знаете Да, вот мы видели Холошевского, За ним Баринов, за ним Ермаков А вот, как раз с этой же камеры был еще прекрасно виден парень, То есть уже в каком-то смысле в зоне видимости Даже если пилоты включают так называемую камеру заднего вида Чтобы ну, буквально на секунду, чтобы там на долю секунды Чтобы посмотреть, кто же там сзади есть Потому что иногда такую кнопку используют Потому что, конечно, не совсем реалистично, вы понимаете, гонщик же не смотрит, не поворачивает голову назад в реальной Формуле 1. Но, тем не менее, гонщ... онлайн-гонщики используют просто для того, чтобы не как в зеркалах, а уже по-настоящему посмотреть, кто же там есть сзади. И вот даже если бы они сейчас посмотрели, я не сомневаюсь, что они увидели опарина, но такая камера, как сейчас, она смотрит достаточно далеко. И с нее мы-то как раз опарина видели. Вот что интересно, значит, он все-таки приближается. Ну, а для Феррари, конечно, во многом гонка потеряна после э -э схода и Воронова, но, наверное, далеко не так потеряна, как она была потеряна в Монако. Там, конечно, Феррари намного лучше ехала, но вы же там все сами видели, прекрасно. Указывался напроч Холошевский быть первым. И в итоге <смех>, все равно это нич... кончилось только тем, что он получил дисквалификацию, которую он получил, даже если бы и приехал все-таки первым. Да, вот мы видим как раз пару Макларенов. Вот только борьба это уже не за позицию, как было относительно недавно. Борьба это у нас за.. Да не, не какая-то борьба, он на круг его должен пропустить, Алексей Алексея Ермаков опаренный а должен пропустить на круг, но вот пока да, вот здесь только то два столкновения там не вышло. Так, ну а что тут у нас лидеры? Да, пока э, положение вот с одной стороны поставольника стабилизировалось, но с другой стороны, я смотрю, все-таки Баринов периодически так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, да и приближается к э, лидирующему Зауберу. Здесь очень сильно приблизился Наверное, либо просто преимущество Вдруг вдруг он поехал ощутимо быстрее на прямой почти По максимальной скорости Либо вот вторую шикану Как-то медленнее проехал Других причин не вижу Но да, за этот круг он уж очень сильно приблизился Так что, может быть, уже где-то через круг Возможны новые атаки на лидирующую позицию. Почему нет? Вот сейчас как раз можно прерваться от именно той борьбы. Посмотреть, где у нас тут опарин. Опарин я не вижу позади него Ермакова. А его там и нет, потому что за гору уже четвертый. Воронин пятый. А, ну так простите, все правильно. Я же совсем забыл. Ведь они, конечно, они давно бы обогнали... Точнее, обогнал-то Загоруйка с Сапарином. Да, недавно обогнали Ермакова. Воронин вообще с самого начала был впереди него. И все-таки вернемся. Ух ты! Там, я имею в виду... Я так удивился, потому что... Да, приблизился уже совсем Баринов к Наверное, на этом круге будет уже первая атака. А, собственно, я чего удивился, там еще... Воронин! Воронин впереди! Тоже это сейчас к чему-то должно, так сказать, привести. А, так как они догоняют его достаточно быстро. Это... Нет, это все таки лаг. В этом повороте с торможением не ошибся. Вот здесь, да, наверное, все таки проблема у Ну, то есть не проблема, наверное, все таки медленнее проходит эта шука. Но посмотрите, сейчас будет атака. Их! Удар, удар был. Контакт. Есть контакт. Останавливается. Да, ну здесь опять же... И там еще этот, этот, Воронин этот, потому что круговой я вот так вот. Давайте посмотрим повтор, как все это видел С Баринова, по-моему, не будем показывать, потому что все-таки мы еще, сами все сейчас видели. Прям я уж даже немножко волнуюсь, чем это все кончится, уже просто как язык. Ну что, ж, смотрим повтор. Да, вот здесь он уже прям приближался. И да, получает удар, но здесь специальный такой асфальт, чтобы если уж там срезать или промах с торможением, чтобы можно было проехать. А да, и Воронин проехал поворот раньше, но решил все-таки пропустить. Ну что ж, здесь, в принципе, особого, так скажем, криминала со стороны Баринова нет. Единственный вопрос, который, скажем так, меня Ну, меня может быть не особо, а вот вообще, Холошевского-то уж точно беспокоит. Они повреждена ли сейчас машины?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 Обоих, потому что Баринов вынужден ждать. Я уж совсем запутался, где какая камера. Да, вынужден был ждать Баринов, потому что Гравий в этом повороте чертовски вязкий. И просто... Как он вообще выбрался? Он? Интересно. Так, вот они едут, подъезжают к реке Шикарня, где парень. А парень позади них. В прямой видимости, может быть, даже. Нет, там все-таки за дорогой намного дальше. Да, вот сейчас они так, скажем, увлеклись. И это может им стоить того, что опаренных обоих догонит и начнет атаковать. Если вдруг по каким-то причинам окажется, что... А, не, ну, конечно, обвинять сложно Потому что, точнее, наоборот, обвинять-то очень легко Но, а, как говорится, обвинять легко Попробуй сам сделать то же самое Да, потому что здесь, как бы, просто так однозначно сказать нельзя Может быть, вот там уже вперед сзади опарин а Ну что, собственно, важно И это вообще к чему? Просто вот паринов, может быть, так увлекся в этой борьбе но, тем не менее, я не удивлюсь, если вдруг потом после этого... И проблемы, проблемы у Баринова. Что? Закрутила ошибка на торможении или наехал на антикат? Что-то такое. Обгон! Обгон! А парень обошел Баринова из-за его собственной ошибки? Да, вот дела. Вот знаете, вот я продолжаю тему, если вдруг опарин теперь догонит Холошевского, обгонит его и выиграет гонку, я потом не удивлюсь, если Холошевский э -э, скажет, скажет Баринову пару ласковых слов э -э, о том, что собственно из-за этой э -э, уступчивости нет, скорее из-за этой горячности пилота Ягуара они оба проиграли гонку Апарину. Нет, ну, конечно, там еще Холошевский может что-то с этим сделать Может быть, не так все кончится Но, знаете, это сейчас наиболее, я бы сказал так Вероятный сценарий А что, Холошевский уже на второй круг Воронина обгоняет? А, да нет, конечно, просто Воронин-то уехал вперед на том инциденте с Верским Да, конечно То есть он его уже обгоняет во второй раз, но на один круг А, в боксах, в боксах, Флашевский. А в боксах еще и Баринов, у них синхронный пидстоп. Ох, не столкнулись бы они тут. Но нет, все-таки Холошевский уезжает раньше. Вот рядом боксы, Ягуара и Заубера. Нет, вот здесь это, конечно, эти... А пидстоп, знаете, там же вроде бы уже середина дистанция минула. Да, намного уже минула середина дистанции. Вообще гонка по, по своей скорости будет очень скоротечной. А, я к чему? Просто раз стоп единственный, то позициями, то они уже едва ли поменяются. И вот вы знаете, а... сейчас недалеко относительно Холошевского топарина. И мы этого на самом деле... Вот так, правильно... Мы этого на самом деле не видели, но вообще-то я рискну предположить, что на самом-то деле э, Опарин на своем единственном петельстопе уже был. Вот что. Э, так сказать, интересно. И вот как раз жертвы вязкого гравия становится на этот раз уже Воронин. Э, и это да, это абсолютно тот же самый поворот. Но ему удается выбраться. Правда, он еще при этом должен... Да, он там Опарина вынужден пропустить. Ух ты, Баринова. Там, может быть, не Опарин был. Я вот вы уж простите, просто вот так вот в борьбе иногда можно ошибиться Да, там был Нермаков Просто очень легко ошибиться, вы уж меня простите, если что Потому что я вот, по-моему, сейчас опарина назвал опариновым Ну вот, то есть вы понимаете, возможны ошибки, как говорится То есть я прошу, если ошибаюсь, прошу пропустить Ух ты, там контакт между... Явно сейчас был между Воронином и Плешковым Может быть, он и сам ошибся, а ведь это борьба за позицию Давайте посмотрим, повтор, что там было ну нет, не в Плешкове дело однозначно, потому что как раз, когда он увяз в Гравии, да. Когда он увяз в Гравии, Плешков его еще там обогнал. Но э, проблема на торможении. А посмотрите, знаете же Загоруйка? Давайте посмотрим это в качестве повтора, сумеет ли он его сейчас обогнать. Нет, к сожалению, мы так посмотреть не сможем. Вот вы посмотрите, Загоруйка атакует. И что, пройдет сейчас? Атакует он почему? Потому что у все-таки у Воронина проблемы с тормозами. Проблемы с тормозами, которые я буквально увидел с самого начала. Ну, не с самого начала, но уже достаточно давно. У него продолжаются. Да, они остыли, тормоза, тормоза остыли. А там пыль. Кто поднял пыль? Загоройка? Да, судя по всему. Наверное, он немножко ошибся в первом повороте. В общем, вот поэтому Баринов... Ой, вот, простите, какой Баринов? Воронин, конечно. Воронин всех и пропускает. И пропустил школы ввяз в и круг назад, потому что у него проблемы. А, так вы еще меня простите, пожалуйста, за Горойка ты его обогнал на круг. Он должен был его пропустить. Конечно, здесь все правильно. Конечно, там была не борьба сейчас за позицию, но тем не менее. Так, Баринов третий, флошадский второй. А Баринов, ух ты, как оторвался. Да... В принципе, Апарин на пикстопе был. Так что я не знаю, на что теперь может рассчитывать Халашевский. Вот как раз то, о чем я вам говорил. Ведь мы помним, быстрее напрямую. Вот между прочим, действительно, ведь возможно в тех столкновениях, которые инициатором обоих которых стал баринов, ведь там, возможно, решилось вообще все гонки. По крайней мере, за победу. Да, совсем суть у нас картинка расстроилась. Да, Загаруйка по-прежнему четвертый. А вот Антон Плешков сможет побороться за позицию с Алексеем Ермаков. За пятое место. Наверняка, потому что догоняет его. Не знаю, правда, за счет чего. Какие-то собственные ошибки допускает Ермаков или просто Плешков по чистой скорости быстрее. А вновь в стене у нас Глеб Воронин. Я, честно говоря, не особо-то и понимаю, как он себе еще все спойлеры не отломал. А может быть, отломал и побывал на пидстопе. Мы там не видели. Может быть, это было. И что, сворачивает совсем? Что, сход? Не хочет кого-то пропустить. Да нет там позади никого. В боксы, вот мне интересно. Едет. Едет в боксы. Может быть, чиниться. А может быть это проблема не с тормозами а с резиной. Вот еще что. -то. Я вот не помню, чтобы у нас все-таки Воронин был в боксах А уже очень много прошло У нас сейчас фактически уже третья, третья дистанция началась Ух ты Не так, конечно, так камера неправильно показывает Естественно, в обратную сторону Воронин не ехал Вообще, Воронин скатился на восьмое место Это какой восьмой? Девятое, его даже Киселев обогнал Стоп, а это даже не Киселев, это Алёшин. Нет, все-таки Киселев, простите. Да, вот Киселев. Алёшин все еще последний. Ну что ж, вот, собственно, и розы за э, оппозицию отыграли, один точнее из них. Так что зацепился к ним скажем, за сейчас, так сказать, поплотнее. А у Воронина, видимо, продолжаются проблемы. Хотя, кто знает, если там действительно были проблемы именно с резиной, а не с тормозами. По идее, сейчас у него все пройдет нормально. Вот сейчас э да, было небольшое торможение картинки. И, и оно продолжается. Я вот здесь, к сожалению, ничего поделать не могу. Это, опять же, связано с повтором. Но такое бывает. Это не от того, что общее качество повтора у нас сегодня плохое. Все-таки вот такие подтормаживания мы всегда с вами видели практически. Может быть, в Монако. Нет, в Монако было. Монако было, вот в не может быть не было. А вот Баринов сейчас будет опять себе проходить на круг, теперь уже точно на второй. Ух ты, как в улетел. А это, по-моему, даже Загоруйка. Это... Нет, Воронин. И Воронин теперь точно без заднего антикрыла. Ну что ж, но там и Загоруйка. У Загоруйка были проблемы? Давайте посмотрим повтор обоих этих инцидентов, или хотя бы одного. Вы, может быть, видели краем глаза, там уже было видно, что Воронин сошел, обидно. Здесь что? Сорвалось траектории? Я не могу понять, почему. Тормоза здесь уже не могут быть на разгоне играть роль. А что же тогда? Непонятно, может быть, без трекшн-контроля ездит Воронин? Ну что ж, ладно, этот вопрос мы оставим, а теперь посмотрим, что там было с загорулькой. Так, вот этот момент... Плешков. Это однозначно пенетон. Вот только сыграл нам тут какую-то роль. Сыграл, видимо, или нет. Ух, нет, это не Плешков. Плешков, да, он там был, но на самом деле все дело в антикате. На котором за подлетел. И он теперь выруливает из этого гравия. Наверное, он здесь тоже вязкий, хотя это первая шикана. Но здесь, видимо, все нормально. Он находится и продолжает движение. Плешков, он там. Собственно не мог пропустить Да, это был вообще-то попытка бы на круга, Но пропустить не мог, он же атаковал Ермакова, он сейчас с этим только замер Вот и Плешков, Который, ну я бы не сказал Что по сравнению с тем, когда мы говорили Об этом в прошлый раз, чтобы он как-то Сильно приблизился к Ермакову Но прогресс есть Может быть так все это еще не закончится Может быть борьба все-таки а, Не исчерпана но, конечно, может быть, какого-то времени их э, Вот эта вот борьба стоила за горойка. Да, Воронин, к сожалению, сходит Обидно, достаточно неплохую гонку он провел И... Мог все-таки получить какие-то очки Очки, которых у Воронина пока Уж еще нет, хотя Минуло как раз у нас где-то в... Подождите, сейчас... Да, в Монако, именно в Монако у нас была Середина чемпионата это да. так Самые и, пожалуй, самые скучные гонки Потому что на моей памяти ну, Да, может быть, кому-то как-то интересно На это смотреть С точки зрения, может быть, даже юмора Как вот тогда Халашевский Никак не желал обгонять Ермакова Я не знаю, кому-то может быть такое интересно Я вот лично считаю, что даже в Хересе Даже в Парселоне Не было так скучно Не было такой там даже как-то и то больше борьбы было Ну на самом деле в Барселоне нет Там все-таки как борьба была, но не за лидирующей позиции. Там, да, вы помните, может быть, на Феррари Холошевский прессинговал, прессинговал Потом стал отставать, а потом вообще вылетел А уж вылетел, оторвал передний спойлер Но Соколов на Залбере его вообще добил И получился сход И потом уже, конечно, Парину помешать никто не смог Но вообще в середине Пилетона борьба была Борьба была еще какая там, в основном, конечно, ну, были у нас там некоторые пилоты, которые сейчас уже не принимают участие, а, Богдан Ковалевский, Александр Криленко, гостевой пилот, который у нас два этапа всего проехал, а, ну, я бы сказал, даже полтора ушли, извините, потому что в Сильверстоуне результат был вообще скромный, очень. Сход там вообще-то был уже где-то в первой фазе гонки, так, а у нас тут Баринов теперь пытается обогнать Плешкова. А вот сам Плешков-то как раз продолжает свои атаки. Но надо сказать, что силы здесь пока... Если э -э -э не равны, то и не равны с минимальным перевесом. Потому что я бы не сказал... Ух ты, вот здесь ошибается на торможении. вот сейчас Плешков этим-то как раз воспользуется хотя он и приближается только за счет таких маленьких ошибочек, как Гермакова. Потому что вот... Все-таки надо сказать, что даже если э, пилот, борющийся с вами за позицию, позади вас, даже если он непосредственно позади вас, и но при этом не совершает так тестик, то все равно то, что позади вас, это накладывает на пилота все-таки психологический прессинг, справиться с которым... Одни и каждое состояние, особенно э, если это, скажем, за борьба за победу или борьба за чемпионат, то там вообще не говорить ничего, там любой может ошибиться. Хотя здесь, конечно, борьба далеко не за победу. А, ну да, теперь вновь Альдешан последний просто потому что, да, Воронин сошел. Я бы не сказал, что получается у Халашевского догонять опарина. Но с другой стороны, оттуда там и особо не увеличивается. А может быть, нет, все таки немножко сокращается. Немножко-то сокращается, но время... Вот, че, вот что сейчас... Точнее, даже не время, а дистанция, которая сокращается. Остаток, который остается проехать. И вот именно этот пункт, скажем так, сейчас не на стороне Халашевского. А загоройка в боксах. Я вам даже больше скажу, он почему-то третий. Может быть, нет, сейчас он уже четвертый, но он третьим заехал в боксы. Он был впереди Баринова в этот момент. И вот как раз это один из моментов интересных. Почему так? Почему? Потому что, может быть, проблемы. Проблемы, видимо, у... Так, а вот это уже расстояние, с которого можно попытаться применить липстрим. Но нет, здесь слипстрима нет. Но атака есть. Да, такой был намек на атаку. Давайте все-таки пока сосредоточимся здесь, потому что ну, здесь еще что-то может измениться. Хотя вот на выходе из старой шикарных совермаков был побыстрее. И что вот сейчас ну, недолго не он был быстрее, что сейчас будет атака, по-моему, ну, Плешков не рискует просто-напросто. Потому что да, как только он почувствовал, что сейчас может его оперед... уже поравняться с ним напрямок, это сразу сбавил. А вот здесь так, с такой камерой кажется, что они очень близко друг к другу Вон там сзади, кстати, маячит баринов Маячит, я имею в виду, как еще круга через 3-4 начнет их опережать В том смысле, чтобы погнать на круг может быть и не 3-4, а может быть и, собственно, намного раньше И, к сожалению, не знаем мы, чем это кончится, потому что Антон Пешков сворачивает в боксы. Так что, видимо, обогнать Ермакова ему не будет суждено, по крайней мере, в данный момент. Потому что, да, он сейчас заезжает на питьстоп. К сожалению, не могу вам точно сказать, плановый или внеплановый. Ну, конечно, в принципе, по идее, должен быть плановый, потому что ничего такого мы не видели, чтобы, там, например, сталкивался с кем-то или что-то подобное. В принципе, ничего такого не было и должно быть все нормально. Лашевский продолжает, продолжает преследовать своего принципиального соперника за чемпионат, но я боюсь, что, скорее всего, все-таки опарин сегодня свои очередные два очка-то у него и отыграет. Прошу прощения за эту паузу, продолжаем третьем по-прежнему, а, точнее не совсем, я бы так не сказал, э, едет тени Баринов, потому что ну, помним, был момент, когда каким-то чудом мы, к сожалению, это не видели, каким-то непонятным чудом его погнал к загоруйка. А вы знаете, я понял тормоза. А, Превращаюсь в страдамса. я уже второй раз подряд за эту гонку предсказал у пилота проблемы с тормозами. Потому что в этой шикане уж очевидно. Давай сейчас то же самое. Слишком мягко тормозят проблемы. Что там было, даже не так очевидно, это было уборонено, а вот здесь это очевидно, потому что слишком мягко он тормозит, и Евгений Баринов, и тут просто очевидно проблемы с тормозами. Загоройка его тогда передел перед стопом. А, Загоройка. Нет, вот сейчас пешком пропустил, потому что сейчас тоже Пешком э, не борется. Точнее, может и борется, но борьба позиционная. Ермаков либо будет в боксах еще до этого, и на самом деле борьба такая была условная. Либо он еще заедет. Да нет, скорее всего, вот как раз первый вариант, потому что, посмотрите, ну, уже практически в 6 7 дистанции, 5-6. Какой здесь пустой? Давно, уже давно Ермаков на нем был. И вот поэтому это такая борьба, наверное, все-таки по большей части условная. Вообще, посмотрите, как хорошо горы там. Ну, так стоило сказать сразу такой же лок Все равно лучше, лучше, чем было полчаса назад, чем час назад. Ой, час назад нет. Час назад разгонка началась, простите. Но сначала вообще было идеально, потому что я, я сказал, что повтор Юрия Воронова прерывается где-то через 15 минут. Да мы 15 минут как раз его повторы смотрели. Опа! Баринов! Баринов развернулся. Загоруйка вновь третий. И отсутствует переднее антикрыло. И что, сход? Ермаков. Ой, нет, Ермаков чудовищно далеко. Сейчас, в принципе, себе даже стоп может позволить Евгений Баринов. Все равно Ермаков удержит позади. Но, но все-таки четвертое место. Это не то, что Баринов хотел явно, потому что а, не будем забывать а, по мен Вот эти пол позиции в этой гонке и боролся за а, победу но все-таки проблемы с тормозами они чуть не надо в крови на пятно <связано> правильно потому что ави тут на редкость вязки ну что ж в общем то подиум наверное до феррари потому что не представляю как с полонными тормозами можно догнать теперь за горуйка а сейчас я приблизился посмотрите. к э, опарину, чуть-чуть, но приблизился. Интересно, сам-то опарин его сейчас видит? Нет, все-таки не настолько, насколько я сначала подумал, но все равно есть предъявление. Может быть, какие-то ошибки у опарина, а может быть, какие-то проблемы с машиной все-таки очень требовательны к автомобилю, э -э, скажем так, трасса. Здесь может быть все что угодно. А вообще, вот на моей памяти, с одной стороны, конечно, да, Хермакова тоже такого не было. Но и у Холошевского я никогда не видел, чтобы были какие-то проблемы, связанные с надежностью. И вот, посмотрите. Во-первых, Баринов не был бокса, Но даже это не спасает его от того, что сейчас его Барин будет обгонять на круг. Да, что, собственно... И вот, кстати, на... немножко он его не так пропустил. А там сейчас еще и Холошевский. тоже... Я просто к чему не потеряет сейчас там время. Время сейчас вообще нельзя Ермаков. Ой, простите, а парень телевидения ни в коем случае. Так, все-таки давайте еще раз пройдемся, что там творится в других участках трасы. А, так, здесь Ермаков на пятом. Да, на пятом месте в одиночестве. Хотя, в общем-то, да, не так уж и далеко плешков, он сохраняет ту же скорость. Здесь как раз. Разрыв у них такой, что не путь этого пидстопа, Наверное, может быть, там была... Та борьба продолжилась, и, может быть, пешков его обогнал. А здесь два Эролза рядом. Вот посмотрите, только я не могу понять, это борьба за позицию, или один Эролз обогнал круг другого. И вот объезжают антикрыллу Баринова, который валяется на трассе. Хотя, бывает по-разному. Иногда обломке можно проколоть резину, иногда нет. Тут уж как игра решит. В в принципе, то же самое, но там все-таки вероятность проколоть связи выше. Все-таки эх, -э пилоты от греха подальше предпочитают объехать. Может быть, они, конечно, и правильно делают. Все-таки вот мне интересно, вот борьба за позицию, или просто так круг Киселев обогнал Алеша. Вот, ну, давайте посмотрим, если сейчас Киселев начнет отрываться, то да, там все-таки на круг он обогнал. Так наверняка сказать нереально Кстати, вот Воронин, видно, ушел с сервера Да, вот здесь, вот здесь Все-таки, я не знаю как вы Я вот все-таки в качестве маленькой такой точки э -э Пикселей на 10 <с> Все-таки опарина видел Так, сколько у нас там до конца? До конца уже, в принципе, очень мало Я не знаю все-таки дистанция 45 кругов всего лишь на все это за большими круга так что я полагаю круга 3 ну максимум 4 ну, нет может быть ну 5 в крайнем случае не больше 5 осталось так что вот давайте и вот ну, тут уже просто вабанк играет минимум а, баринов потому что я не представляю, как он так собирается теперь езжать. Неужели так же без переднего крыла? Тут ведь можно и черный флаг с, с оранжевым кругом показать. И желательно Евгений заехать в боксы. И вообще-то он сейчас время только теряет, потому что вот Ермаков-то как раз... А, ну он тут еще и срезал. Нет, на самом деле ничего такого, что не нет. Потому что сомневаюсь, что он что-то выигрывает. Относительно. Ермаков как раз его догоняет. Может быть, это такая вот попытка все-таки, как то спасти положение? Я уж не знаю, что здесь люди будут делать. Но я бы не сказал, что со сведения совершает что-то И Вообще, в таком темпе Ермаков его не догонит, потому что отрыв все-таки великоват. И кругов осталось не так уж и много. Зато Ермаков сейчас еще и должен будет загоруйка пропустить так, вот там опять Эролзы, но Эруза рас... этот дуэт распался. Потому что Киселев сейчас намного впереди. Чудовик! Нет, подождите. Вот может быть как раз наоборот. Здесь, мне кажется, Киселев побывал в боксах или развернулся. Потому что э -э, Алёшин, да, он официально позади, но ну, такое впечатление, потому что он вернулся в один игру. Потому что я же не знаю, он же не мог целых. Целых четыре. 4 пятых части круга разом проиграть буквально за несколько минут, которые мы смотрели, быть такого, конечно, не может. Мы бы это тогда увидели, может быть, с камеры какого-нибудь другого пилота. Да, остается времени все меньше и меньше. Он, конечно, конечно, не самая короткая. А донинг с немного похоже, но все-таки донинг-то не там. Перепутал э, опарин при составе сборки перепутал количество кругов. Не будем забывать, фактически это единственная гонка, которая прошла не в формате процентов от реальной формулы 1. Так что там вот так вот получилось. Смотрим мы сейчас. А, так я хотел сказать за вермаком, а смотрим за опарином. И там уже Холошевского. Барин, если сейчас рассматривать с задней камеры, то там все-таки, наверное, едва уловимая точка на горизонте. А вот с общей камеры там-то как раз холошевский виден довольно-таки близко. Нет, здесь уже не настолько, наверное, все-таки камера прохватывает одну прямую, она там в шикане. Что может быть даже относительно той камеры поторопился с выводом. не спешат твердые убрать антикрылого и может быть просто потому, что связано это с тем, что он до сих пор не одел нового. А... Побывал в бокс. Смотрите, вот сейчас а, парено здесь, подожди в первый шаг, начинает заранее тормозить. А выходит с последнего ворота Ермаков. Ну, я бы не сказал, не палемо успеет догнать. Вот успеет ее догнать мешков Ермакова. Это тоже спорный вопрос. Очевидно, конечно, что после смены резины ш, идет намного быстрее пешков Ермакова, но я да, сомневаюсь да, с этого, конечно. И вот этот вылет, конечно, сейчас тоже скажется. Да, достаточно. Это... может быть там просто в каком-то повороте перепутать торможение, хотя вот здесь уже так и нет может быть просто приблизился может быть в каком-то повороте притормозил просто слишком аккуратно так что вот надо за этим еще что называется проследить да, действительно барин Варинов продолжает движение по трассе без своего перенести крыла. И Ефмаков его, в принципе, едва ли успеет догнать. а да, вот здесь Мишков тоже проходит по спину Шикану. И то же самое можно сказать о нем. Он не успеет. А Лешина разворачивает. По-моему, на выходе из поворота ЗАГС. Нет, это. Это уже после него, это следующая резко. И что? Он тоже напеклы мир. Потому что тоже, как Баринов, считает, что слишком уж многое осталось. Хотя, с другой стороны, что проигрывать Алёшу, но он и так последний. Смотрим еще раз на время. Эй, загоройка в боксах. Загоруйка Дмитрий загоройка в боксах. И я сейчас точно успел заметить, что переднее крыло он как раз только сейчас поставил. Значит, была какая-то авария. Но не успеет Евгений Баринов его передеть. Так что пойдем все таки видимо, отходит к пилоту Феррари атака 3 киселева напряжкова но я не могу понять это атака в борьбе в непосредственной борьбе или без он на круг обогнал да ну нет конечно он вообще обогнал на круг да это был обгон на круг уже просто значит целый круг целый круг в шестом месте проигрывает киселев на самом седьмом посмотрите загоруйка будет скоро пропускать опарина на круг что у нас все пилоты кроме холошевского проигрывают опарину круг теперь ну точнее еще нет но скоро видимо будет остается у нас как я уже всего ничего и возможно уже сейчас опарин на последнем круге а если нет то он на предпоследнем то уж точно ошибка ошибка где холошевский нет все-таки так он не приблизится ошибка наехал на антикат по-моему нет, ошибка пока не фатальная, но еще две таких таких ошибки. И вот, собственно, фашистки его уже обгонит. Простите, не так А да вот, в принципе, если Загоруйка будет ехать.. Так, стоп. Мне показалось, срезал эту шикану Апарин. задней камера. Я как раз хотел сказать, что может быть, если Загоруйка будет сходить, я он не успеет пропустить на круг Апарина, но вот здесь явно какие-то проблемы. Флашевский еще не очень-то там близкая, Вот в чем дело. Так, да, здесь Эрус пропускает. А что? Опали на какие-то проблемы начинаются или что? Я вот говорил, что это может быть последний круг, ну и что? Нет, все-таки еще один будет. Проблемы какие-то вно испытывает. Это сейчас будет очень интересно, потому что явно опарин испытывает проблемы с отторможением, тормоза. Вот в чем дело. <смех> Если так будет, можно. Вот только ж к чему же это, собственно, приведет. Но на прямых-то Апарин все равно быстрее. Загоруйка-то. загоруйка как загоруйка все-таки обоих попустил, между прочим. Значит, у нас скрытых Холошевского все проиграли. Проиграли Апарину круг. А, нет, наоборот, простите, перепрыгнул повороты, значит, все-таки... Давайте смотреть, что же опарин. Да, тормозит раньше. Мы такое уже видели у Бариного. Борьба за лидерство сейчас. Успеет ли Холошевский его обогнать? Вот он его уже видел буквально краем глаза. Макларен или Заубер, Ну, по большей части Феррари все-таки. Там коробка передачи, двигатель. Феррари, хоть и называется Петронос. Чрезвычайно интересно. Там сейчас еще будет третий сектор, где вообще проблемы. Ух, вон она, там черная точка небольшая, это, гер... это опарин. И что же сейчас... Так, что за... <с> Я уже просто от камеры путаю, в какую сторону крутить. Нет. Вот, вот он, вот он, вот он опарин. Опарин у которого проблемы с тормозами, что же будет? Нет, все-таки опарин входит в два последних поворота и явно уже... Вот, вот он и все-таки опарин сейчас финиширует первым. Да, это финиш. И как влетает. Это что, это он в стену влетел или? Или просто глюк? Абсолютно. понятно А вот ты Холошевский. Да, однозначно финиш. Вот как-то опарин как-то вот это сма. Ну, он уже в боксах, да. А, вот, к сожалению, всего как каких-то там буквально 2 секунды, может даже меньше. И вот уже из сам фашистского бокса загородка еще не финишировал. А, вот Баринов сейчас финишировал, Плешков не финишировал. Что Плешков опередил все-таки Ермакова. Да. Вот, обидно. А, я имею в виду обидно, что не за Ермакова. Все-таки мне как-то ну, грубо выражаться не буду. Просто, надо быть нейтральным кого не конкретно не болел Киселев финишировал финишировал у ну у нас Алёшин так и едет без переднего антикрыла что за вот Баринов только что финишировал в круге позади на четвертом месте за доехал несмотря на то что у него тоже были проблемы с тормозами но вот Баринов то точно теперь получит нагоняет хлашевского потому что если бы не его горячность то вот, просто просто вот смотрите на каждом вылете ну допустим ладно на первом там там была такая удобная дорожка для среза. Ой, а Ермаков еще и вылетел в ЗАГС. Ужас. Просто хардкорный какой-то у нас, конец получается. А, что ты, а Плешков, он что? Без заднего? Да нет, все нормально. Он там за горойка финиширует. Алеш, он сейчас финиширует. Что сейчас здесь не так? Спойлер там чей-то. Ерма... Ну Как Ермаковский спойлер оказался на прямой старт-финиш сейчас наверное, уже все финишировали Но вот просто смотрите на вот в том вязком граве Холошевский потерял секунд 20-25 вычтите это из времени там примерно 25-30 секунд преимущество получится на топали о чем здесь можно говорить конечно это... конечно баринов лишил Холошевского победы здесь просто это я даже сказал, я, если чисто математически посчитать, я считаю, что это даже не обсуждается. Потому что да, может быть, да, в самом факте удара он не виноват, но фактически ведь если бы там не было Баринова, не было бы этого удара. Но вот видите, какая непредсказуемая вещь гонки Формулы-1, хоть у нас, конечно, Формула и не настоящая. И тем не менее, вот, за, за, за, знаете, зато вот... Э Нагоняй даст Холошевский, а вот Опарин, наверное, спасибо Скажет вот за этот инцидент Хотя Все-таки они тоже соперники Что уж, соперников это спасибо Не знаю, а может быть вообще никаких Тут, собственно, Нагоняев ничего не будет а, Может быть все обойдется Достаточно, так сказать Мирно а, Ну вот Собственно Алексей Опарин Победитель этой гонки и вот сейчас на ваших экранах появляются результаты. Тут вот немножко в, этот, в эту таблицу были добавлены новые данные. Вот здесь лучший круг на счету Алексея Пальна с указанием круга, на котором он был поставлен. И, ну, конечно, с физик, физикой это не важно, но, может быть, есть такие любители, так сказать, поспорить какие-нибудь какие статистики. И данные, кто на какой резине, так что можно делать выводы, где лучше представитель какой резины, конечно, на подиуме полный бенефис бриджстоунов. А вот еще хотел также слегка упомянуть о такой теме. Мы говорили о, э -а -э скажем так, о том, что я вот пару раз говорю, что вот не совсем было понятно, где, когда опалин awesome. успел совершить питстоп. Я вам скажу, на самом деле это было, я вот просто показать не удалось, но э, все-таки повтор-то я могу перематывать как угодно, я вот там случайно увидел, что, вот э, знаете, круг не скажу, но э, вот по этой э, шкале, которую вы видите периодически, шкала вот этой записи, вот буквально чуть-чуть за середину гонки, то есть может быть это чисто середина, то есть где-то 21 или 20, так вот, нет, простите, это не середина, может быть где-то 20... -й. Второй, 23-й круг, вот где-то в этом районе, может быть 24-й. Вот там у Апарина Петсту был, конечно, чуть-чуть позже он был у Холошевского и Баринова, но это им не помогло, особенно Баринову, потому что там потом возникли проблемы с тормозами. А, ну что ж, в общем-то. А, вот еще. Как раз вот как раз появляются. Появляются данные, которые теперь будут постоянно выводиться. Данные эти о. Как вы видите, зачетах, Зачеты, вот сначала личные, потом кубок конструкторов. Кубок конструкторов стоит отметить для тех, кто не знает, потому что в принципе пилот участвующий в чемпионате это прекрасно, поверьте мне, это прекрасно известно, то что в кубке конструкторов имеет принцип, э, есть принцип наследовательности, ком, нас... ну, я не знаю, как это вы говорите, уж простите просто дело в том что вот допустим команда ягуар э, команда ягуар в реальной форме 1 образовалась из команды стюарт поэтому очки которые э, стюарт принес э, пилоты стюарта принесли команде они переходят к ягуару соответственно и плюс добавляются те которые заработают пилоту уже ягуары также будет когда Команда преобразуется в Рэдбул То есть те очки, которые были накоплены и Егором Останутся у Рэдбула Это я просто привел один пример Конечно, там же будет то же самое, например, Бенетон Трансформация в Рено Что там еще можно было привести, пример? тирал трансформирующийся в Бар И так далее А, Бар, соответственно, который потом уже станет Хондой А в, в этапе 2009 -го года и Брауном вот а, такие у нас, собственно, трансформации имеют место быть. А, так и будет в дальнейшем. Да, вот, например, Залбер, ПМВ, Залбер и так далее. А, ну что ж, в общем-то, сказать добавить особо, я считаю, в общем нечего. В общем-то, я все успел сказать, что должен был. И а, следующий этап у нас состоится на французской трассе Маньякур в образца 2002 года не самая знаменитая гонка, но там э, Михаил Шумахер именно в 2002 году, именно на Маньякуре, оформил пятый титул. Э, и там чуть, чуть и вот едва-едва не состоялась первая победа Кима Райконина. Но он сам себе все испортил, подскользнувшись на масле после чего то уж простите, не помню чего именно сгоревшего мотора. Э, так что посмотрим. Хотя с другой стороны э, та гонка совпадает именно по дате и по времени, что куда более важно с реальные гонка с реальной Формулы 1 Гран-при сингапура 2009 года и там возможны переносы а соответственно переносы почти наверняка приведут к тому что кто-то из пилотов не сможет прийти там или например только на квалификацию или что-то или только на гонку с другой стороны тогда какой смысл в квалификации участвовать в общем возможны как говорится варианты но с другой стороны надеемся это не помешает борьбе увидим что достаточно интересную гонку как сегодня и вот и будут разыгрывать там очки и бороться за чемпионат. Ну что ж, а мне остается с вами только попрощаться. Увидимся во французском маникюре в сезоне 2002 года. До свидания.